Всем привет! Сегодня поговорим об очень интересной теме. Ну, по крайней мере, она интересна для меня. А зачем нужно исполнять свои обязанности? Зачем мы должны это делать? У каждого человека есть свой долг, есть свои обязанности, и мы должны их исполнять. Зачем это делать? Сегодня в выпуске мы об этом подробно поговорим. Итак, смотрите, в одном древнем трактате написана такая очень удивительная фраза. Фраза звучит так «Гораздо лучше выполнять свои собственные обязанности, даже пускай несовершенным образом, чем выполнять чужие обязанности, но совершенным образом. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться выполнить чужой». А, очень давно я эту фразу прочитал, очень давно, и много-много лет я вообще думал о ней, что она означает. И раз уж эта фраза написана в одном из древних трактатов, значит, там есть какой-то смысл. Я стал думать, а в чем смысл этой фразы? И на ум сначала пришел очевидный смысл. Ну, здесь понятно, что лучше исполнять свои обязанности, чем чужие. Прямой смысл этого выражения, он понятен каждому. Если каждый человек будет исполнять свои собственные обязанности, то в мир просто превратится в райское место. Потому что, смотрите, например, водитель троллейбуса будет водить троллейбус, да, врач будет лечить, пилот будет управлять самолетом, блогер, да, но будет записывать блоги. И если мы не будем лезть и пытаться исполнять чужие обязанности, то в обществе будет э, намного более приятно жить. Казалось бы, все понятно. но... Древние трактаты не были бы древними трактатами, если там бы не скрывался какой-то более глубинный смысл. Итак, в чем здесь сокрыт смысл? Прежде всего, давайте я вам скажу такую вещь, что непонимание этого смысла, оно привносит в нашу жизнь страдания. И мы начинаем страдать, исполняя не свой собственный долг, не свои обязанности. Давайте я вам сейчас постараюсь объяснить, как это нужно понимать и как это понимаю я. Смотрите, каждое живое существо в этом мире – стремиться к счастью. Каждый из нас хочет быть счастливым. Это логично, это естественно, это понятно. И смотрите, один из самых простых, эффективных, безопасных, экологичных способов того, как достичь счастья, заключается в том, если мы будем просто исполнять свои обязанности. Обязанности бывают личностные. И профессиональные, ну еще духовные обязанности. Личностные обязанности ⁇ это вот быть сыном, если вы сын, да, или дочь, там, быть дочерью, быть родителем, быть мамой, папой, бабушкой, дедушкой, общаться с родственниками, да, обязанности жильца дома, обязанности, когда вы едете на машине, да, обязанности водителя какие-то профессиональные обязанности. И то есть, если мы будем исполнять свои обязанности лучшим образом, это само по себе принесет нам счастье. Вот само по себе, только лишь один лишь факт того, что мы исполняем свой долг добросовестно, мы будем испытывать счастье. Однако же, однако же, здесь есть один очень интересный нюанс, как стоит понимать эту фразу. А понимать эту фразу следует таким образом, что если мы не будем исполнять свои обязанности, то мы то нам придется выполнять чужие обязанности а исполнение чужих обязанностей не даст нам счастья никакого а исполнение чужих обязанностей нам не принесет счастья например смотрите давайте несколько примеров вот смотрите муж и жена да живут вместе дома и муж сам по своей инициативе он например поскольку у него например не получается работать дома не получается зарабатывать деньги он дома моет стирает готовит убирает то есть что он делает он делает женские обязанности. Он исполняет женские обязанности. Я сейчас опущу некую такую составляющую. А почему это бывает? Потому что разная есть причина, да, почему это бывает. Иногда это бывает вынужденная причина. Но вне зависимости от причины, если мужчина исполняет не свои обязанности, а обязанности жены, женщины, да, то он не будет счастлив. Он не получит самоудовлетворение. Его мужская материальная природа не найдет самореализации. Он не будет счастлив. Другой пример, то же самое, женщина. Карьеристка, ей, у нее прет карьера, она работает на работе, он зарабатывает большие деньги, у нее много связей, три сотовых телефона, она там на, обоими руками ими управляет, контракты на миллионы долларов подписывает. Но при этом, если у нее нет мужа и нет детей, то эта работа, она не даст ей счастья. Она будет глубоко несчастной женщиной. Она просто будет несчастной женщиной. И таких примеров, может быть сколь угодно если ты не исполняешь свои обязанности то тебе становится жить и испытывать счастье при этом очень сложно практически невозможно поэтому в то же самое время если человек находится на своем месте то ему очень просто быть удовлетворенным и счастливым а Самая большая засада в нашей психике заключается в том, что мы не можем не испытывать счастье, мы не можем не стремиться к счастью. У нас по судьбе положено Иметь каждый день определенное количество счастья. Вот мы проснулись, да, у нас определенный уровень здоровья, определенный уровень денег, жизненного комфорта, наших друзей, определенный некий уровень, да. Если что-то происходит, например, какой-то стресс или еще что-то, и этот уровень немножечко понижается, то нам становится очень не по себе. Мы хотим этот уровень счастья поднять до прежнего значения. Следует понимать, что мы не можем жить несчастливыми. Мы не можем быть несчастливыми. Мы не, можем не испы... не... Не... мы не можем не желать испытывать счастье. Мы просто, это наша природа. Природа любого живого существа, живое... любое живое существо стремится к счастью. Мы посмотрим цветочек, да, вот дерев... деревца, оно стремится к счастью. Счастье для него это солнышко. Оно стремится к нему муравей, слон, кто угодно, мы стремимся к счастью, и мы не можем это счастье. И тут засада заключается в том, что если мы не выполняем свои обязанности. Нам придется, нам жизнь заставит выполнять чужие обязанности. А от того, что мы выполняем чужие обязанности, счастье мы не получим. А если мы не получим счастье, здесь вообще самая большая засада заключается. Она заключается в том, что если мы не получаем счастье, то это счастье мы пойдем искать на другую сторону. Мы начнем искать заменители счастья. А что такое заменитель счастья? Самое простое. Это алкоголь, это азартные игры, это секс это всякие развлечения всякие глупости вот и все мы будем вынуждены пойти туда и поэтому когда вы видите человека который находится не на своем месте который не исполняет свои обязанности будьте уверены ну в ста процентах случаев и ста это человек либо наркоман либо пьяница либо бабник либо азартный игрок либо что-то у него он просто не может не получить вот этот тип счастья, который он получает от самореализации. И в этом заключается самая большая засада. Давайте еще немножко глубже посмотрим. Когда человек трудится, да, он вкладывает свое время, свои силы, свои способности, да, свою энергию куда-то, исполняя тем самым свои обязанности. И в награду за это он получает это счастье. Он получает его, и он начинает становиться счастливым человеком. Но когда, но, когда он испыт, он, но когда этот же самый человек начинает заниматься несвойственной ему работой, выполнять, Несвойственные ему, несвойственные ему обязанности, он не будет туда вкладываться по максимуму. Он будет чувствовать, что это не мое место, это не то, это не то, что мне нужно. И тем самым он будет вкладывать как можно, как можно меньше энергии туда. Когда вот он тратит свою энергию, он получает в награду это счастье. Но когда ты занимаешься несвойственной тебе работой, свойственной тебе обязанностями, ты туда не вкладываешься. Нет вот этого выхода энергии, оно накапливается в тебе энергия. Ты чувствуешь неудовлетворение от этого, что у тебя время идет, а ты не реализуешь свой потенциал. И тебе твое стремление к счастью, потому что каждый хочет быть счастливым, оно тебя толкнет в самое легкое, самое легкодоступное виды счастья. Секс, алкоголь, наркотики, азартные игры, всякие глупости. Вот в этом заключается смысл этой уникальной фразы. Когда я ее вот таким образом понял, я просто, ну, сказать, что я офигел, это сказать ничего, потому что вначале я думал, что нужно исполнять свои обязанности, да? то есть нужно исполнять обязанности сына, обязанности там папы, да, вот у меня ребенок родился, обязанности там пассажира троллейбуса, это понятно. И говорится, что лучше исполнять свои обязанности, ну, логично, да, как бы, если я нахожусь в самолете, и тут вдруг я тут врываюсь в, командину, в кабину пилотов и говорю, дайте мне штурвал, я поведу за штурвалом. Это как-то очень странно будет, да, И, ну это очень странно. И как бы, ну с одной стороны, ну блин, ну все понятно. Простая фраза, что тут такое? А я признаюсь честно, мне, мне подсказали, как правильно понимать эту фразу. И как только мне сказали, что э, если ты не будешь исполнять свои обязанности, ты будешь исполнять чужие обязанности, исполнение чужих обязанностей не даст тебе никакого удовлетворения, ты будешь чувствовать себя несчастным человеком, а ты не можешь чувствовать себя несчастным человеком, ты будешь пытаться эту ситуацию поменять. Поменять как? какими-то глупостями поэтому если ты не будешь исполнять задействовать свою свою мужскую природу да в правильном русле в том в котором она должна быть задействована ты будешь вот скорее всего будешь там где-то среди пьяниц наркоманов тут вот, вот, как бы в, ту, в той стороне зависит от воспитания от уровня как бы дохода от много чего но вот ближе туда вот собственно говоря с чем я хотел с вами сегодня поделиться поэтому вы когда будете слушать такую фразу про исполнение обязанностей зачем исполнять свои обязанности до да, казалось бы а зачем а затем, что вы будете испытывать счастье, это один из самых простых способов получить это счастье. А если вы не будете их исполнять, будете исполнять чужие. А за чужие не, не получите счастье, а когда не получите счастье, пойдете, значит, по наклонной, скажем так. Вот. Ну, опять же, это мое мнение, мое сугубо персональное мнение. Здесь мы, как всегда, говорим о психологии, философии, социологии, обществе в нашем целом. Обсуждаем важные вопросы современности нашей меня зовут антон шульгин я собственно говоря психолог если у вас есть психологические запросы буду очень рад вам помочь с вами пообщаться мне вообще нравится общаться с людьми если есть комментарии наверняка есть пожалуйста пиши я отвечаю на все комментарии ну до скорых встреч пока